Поехали, делаем счастливые ёбла, повеселее, но не слишком. Здравствуйте. Добрый вечер. И вам желаю Прошедшим вас с Новым годом. Прошедшим уже как это получается по... Викторианскому, да, по-моему, календарю, да? Нет, есть Григорианский, это вот современный какой был? Старый Новый год, это какой календарь? А, у вас есть Старый Новый год, это Юлианский календарь. Это, по-моему, дурость какая-то. У нас просто, так. знаете, у меня, лично, у меня лично так совпало, что это очень тяжелая трудовая неделя, и я э, все равно выпил. Вот, и оказалось, что сегодня еще какой-то праздник. Я не понимаю, какой это Новый год. Ну, но, но у нас многие не могут понять, как это словосочетание определяет да, да, да, время да. года. Старый, Новый, год. Ну как бы, нет, самом Новый деле, год. На, на, на самом-то деле, если углубиться, то вроде как бы понятно, что вот эта вот разность в календарях, да? То вроде понятно. Да. Но как бы один вопрос. Вы извините, я сейчас матом вырубаюсь. Нахуя, а главное Зачем? Ну, чтобы праздники длились а, дольше. Я так думаю, <тут>, тут другого объяснения я, я не вижу. Меня же... Егор зовут. Меня Ладо. Владо. Владо? Владо. Владо. Эль. -А да. Адео. Это грузинское имя, я грузин. О, рад вас приветствовать. Привет. У вас такая огромная библиотека сзади, я прям в это восхищен. Ну это рабочая. Кабинет мой и рабочая литература. Я понял. Я все равно хоть это, знаете, хоть у меня и придумали какой-то, ну этот, ну, старый новый год, я его не понимаю, но так совпало именно в этот год, что с этим, с моей пятницы, концом моей рабочей недели. Поэтому я выпью. Я не знаю сейчас, то ли мне поддержать вас, то ли все-таки воздержаться немножко. А у вас есть чем поддержать? Ну, у меня коньяки, виски, арманьяк. О, арманьяк, давайте, давайте мы с вами выпьем ваш арманьяк, а я вот свой джин. Ну, давайте арманьяк. Арманьяк. мой арманьяк все все все это супер арманьяк изготавливается в Гасконе по методике изготовления коньяка вот гасконцы, они соревнуются с коньяком коньяк это город маленький вилач у нас около бурдо Ага. И в нем изготавливают коньяк по названию города, в котором начали производить это чудо-купорево. Вы откупориваете, не отвлекайтесь. А я уже откупорил, сейчас достану из чего выпить. Но Между пошло... коньяком... Позвольте вам такой вопрос. Вы так получилось немножко старше меня. А я начинающий блогер, вот ну я. Об это, об алкоголе в основном рассказываю людям. Я коньякам, коньякам, ну ну я там не сильно могу рассказать, у меня нет навыков. Вы слышали про такое производство, овраутерсо? Ну, конечно, знаю. Это Знаете, со, сорт винограда, Абрау -Дюрсо. Вы знали, что оказывается, да. э, что вот это вот э, Абрау -Дюрсо, это целая территория. Это целая территория, они там производят очень много чего, кроме э, вин и тому подобного. Я недавно... Вы слышите меня, да? Да-да, я слышал. Вот, Я, я, я лишь недавно э, в это... Я лишь недавно узнал о том, что есть такой напиток э, от Абрау-Дюрсо, 7 трав. Это крепкая настойка 40-градусная. И э, ну, то, тоже производится вот все на тех же территориях. где вот Абрау-Дюрсо это целый район в Казахстанском крае. И вот когда я вот первый раз попробовал, она стоит ну, относительно э, ну, неплохо так. По-моему, 580 рублей за бутылку я брал. Это сколько будет в евро? Ой, я не знаю, сколько сейчас, курс евро. Но я не знаю, э, по-моему, доллар 70 сейчас э, рублей. Евро, блин. Э, ну, 5-6 евро получается. Так. Ну что-то в, что в этом районе, да. Это дешевое. 5-6 евро дешевый. Сейчас давайте прям, о, я с телефона могу загулить, чтобы не переключаться. А, я вам сейчас вот что Вот, стоит. вот, подождите, давайте я закончу, закончу мысль. Да. Так вот, и и вот Абрау я вот нашел вот этот напиток, мне несколько месяцев назад Полюс скидывал, вот говорит, я видел такое. Я взял, это балдеж, это вот просто такая гегемония вкусов 7 овощей, я не знал, что на овощах можно настоять вот такой вкус э, спиртов вот, а я как бы э, как я не знаю вы услышали, нет э, начинающий алкообзорщик по алкоголю я вот ну, веду свой YouTube канал и в основном по алкоголю рассказываю людям вот, я э, буквально перед встречей с вами закончил э, обзор на очередной джин вот и вот вот вот вот тот вот тот который у меня семя э, овощей, он у меня прям засел в глубине души то что наши абраудюрсу могут э, делать из наших овощей там такой аромат там вот прям оно, оно запоминается я, и я вот тот обзор снимал 31 декабря и вот это было ароматно а вот сегодня я пью джин э, вот ну баристер э, и это круто, это уже далеко не первый джин у меня на канале, но я немножко теперь уже в джинах понимаю, но этот прям вот уровень. Я должен вам сказать, признаться, я из Франции, город Безансон. Я вижу, я вижу, у меня отображается, у меня есть программа, которая отображается. А, расширение. Да, да, да. Да. Это хорошо, что не нужно объяснять, почему у меня там Украина выскакивает. Не, не, это не, нет, это, не нет, нет. объяснить. Ну давайте, давайте за это. За ну нашу... давайте. Я а вы джином. Да, давайте. <свят> Смотрите, вот он немножечко розовенький. У армянека несколько иной вкус, чем у коньяка. Вот Хотя, это очень интересно. Но э, лично я считаю, что армоняк и коньяк это две конкурирующие, два конкурирующих производства. Только одно это гаспонское, Гасконь, это uh -huh. страна басков, ну во Франции. А коньяк, он из э, недалеко от Бордо, вот этот городок коньяк. И они выпускают по одной, как бы это назвать, технологии это. Поэтому и беру арманьяк, иногда хочется арманьяковым выпить, иногда хочется коньяк. Но я предпочитаю закусывать это все с шоколаду. Ой, это хорошо. Вот. А шоколад.. Я люблю швейцарский. Мы на границе со Швейцарией живем. У нас здесь через гору Швейцария. Давайте до год. города. Вот так быстро говорите, я не успеваю поднести к этой камере бокал, чтобы было совместно. А представьте, да, про шоколад. Про, про шоколад я вам расскажу. А смотрите, есть такой шоколад Милка. Вы слышали, наверное, про такой, да? Да, да, <régulate> nee. я его не люблю, он на белом шоколаде делается. А, а как же это? Не, не черный милка. Если темный такая, но он милка это молочный шоколад. А ээ, швейцарский шоколад, он ээ, на черном.. Какао готовится. Черный шоколад. Так какао везде одинаковое? Нет, но ну, одно дело молочный шоколад, а другое дело вот такой. Так черный. вот, Милка, Милка, торговая марка. Да, знаю. Ну. У нас тоже продается молочный шоколад и такой шоколад. А вы откуда вот. вы вообще родом? Можно вас спросить? Я родом из Тбилиси, из Грузии. О. Я грузин. Вас там научили русскому языку, да, вот там вот? Да нет, я учился даже до 6 класса, я учился в Ленинграде. А в Санкт-Петербурге, ну, нынешнем? Я очень старый человек, мастаднон скажу, мастадон, я 46 -го года рождения. Мне сейчас 77 лет. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Ну, а... Насчет арманика вы конечно мне подкинули мысли, но я к сожалению, знаете, вот эту тонкую, тонкую грань, как вы, между коньяком и армаником не чувствую, поэтому я снимаю определенные обзоры, вот я вот взял джин, э, ну я вам показывал, да, вот этот, барис да, этот. Да, да вот, и, вот и, и джин, вот этот условно стоит ну 600 рублей, ну я не знаю сколько там, ну там, посчитайте, если что, по, по курсу. Ну, он, стоит, он стоит 600 рублей за 0,5. И взял Джин э, предыдущий мой ролик. Э, он стоит, э, по-моему, 350 рублей. И вот, вот на этой разнице я пытаюсь донести своей маленькой аудитории э, э, свое мнение. Ну про Арманьяк вы можете, я вам могу еще дать... Вы, э, вы понимаете? Смотрите. Давайте с вами еще раз выпьем. Давайте еще раз выпьем. Давайте. Вы записывайте. Э -э да. Давайте выпьем на подзапись. Да, <laughs> Если вам это интересно. Там есть... Там все, я могу вам рассказать про Арманяк и про Коньяк. О разнице между ними. О разнице Коньяков. Потому что в этом регионе, где находится город Коньяк, Виллаж Коньяк, это отсюда и пошло... Да ты заебал!